Так, ну что могу сказать вам по, по поводу вот этого пряжа лонг-бич а, здесь то ли бунгало какие-то а, не заброшено но похоже что как бы законсервировано на какое-то время а, пока туриста нету. то есть кто любит вот именно жить в таких бунгало бунгало бунгало как правильно произносить а, можно сюда приехать и вот если прямо поехать по ходу движения можно а, доехать до пирса, то есть это самый ближайший пирс вот именно до этого Нет, ну, судя по туалетам все-таки я думаю, что здесь заброшено все там ничего не убирают и домики тоже эти, -эти бунгалы бунгалы а, все заброшено и очень много в Таиланде а, таких вот именно мест то есть строят потом задирают сцену Думают, что люди будут ехать Люди приезжают То ли сервис Сервиса недовольны, то ли еще э, Чем-то И в итоге люди начинают все меньше и меньше ехать И естественно Бизнес не идет И это все Замораживается То есть Да, песочек такой беленький Видно, но Пляжи не убирают Не убирают все Засрано. Ну и, естественно, мусор. А, и к тому же сейчас отлив. То есть, ну, приехать дикарями, чисто здесь покупаться. Я думаю, вас здесь не выгонят, потому что здесь никого нету, Ну, никакой тарик за мной не прибежал. Так что... Кто хочет приезжать еще в поставлю точки можно даже приехать дикорами пожить какое-то время занять какой-нибудь бунгало и спокойно тусить какое-то время то есть пальмы свисают или взять палатку поставить вообще палатку и жить в палатке в общем вот такой вот пляж ну не скажу что он хороший не скажу, конечно. Ну, скажу, наверное, плохой, потому что не убирают. Так что делайте выводы, вам принимать решение, ехать сюда, не ехать. Это пляж Лонгий Бич. Вот такой вот обзор по пляжу. Ну, сейчас вот начинается прилив. Доходы он дойдет, я не знаю. Но ждать точно я не буду его. Ну, поехали дальше. Сейчас обзорную площадку, и потом уже будем на другую часть острова перебираться. То есть там более оживленная, здесь все-таки меньше такой суеты, движухи. А мы уже будем сейчас возвращаться вот именно к паромной переправе, и от нее уже поедем в более такое оживленное место, где больше туристов отдыхает, больше отелей и больше, наверное, все-таки пляжей. Ну, а кто задумается по поводу приехать, занять домик, точку поставлю на карте обязательно. Приезжайте. Водка, тоник, фак. Вот он бар раньше был. Ну, может быть, раньше здесь и была какая-то движуха. Ну, сейчас, может быть, к зиме будет. Но в таком бунгало, конечно, жить опасно. Не такой балкон выходить Он уже его повело немножко Здесь хоть поменьше высота Но подниматься нужно по лестнице А там вход сразу сверху ну, Хотя древесина в принципе здесь крепкая Твердая порода Она должна выдержать Долго постоять Но опять Тайские мастера умельцы это, конечно, вот какие там туристы тормознулись возле машины. Решили вскрыть ее. Или колеса снять. В общем, или хозяева данной территории пойдемте сейчас узнаем что хотели девчонки и мальчишки вот встретил а, ребята из франции и, оказывается как я понял а, они здесь живут нелегально то есть ну приехали иностранцы видят так путешествовать так что у кого возникнет желание Можете приезжать, выселяться, пока вас не попросят. Кнопа, иди сюда, кноп Кнопа. кноп поехали. В общем, они тоже испугались, не поняли, что я такой. Ну все, мы с вами едем дальше. Они думали, что я хозяин, приехал здесь, сейчас буду их гонять. оказывается, а, нет, они сами такие. А, мужчину называть Ату, а леди, по-моему, звать Джульен. Так что ли? В общем, приехали, заселились. Сейчас, одну секунду. Приехали отдыхать за жилье. Не платят, ходят в плантациях, собирают бананы, кокосы, ну... В любом случае какой-то достаток есть, деньги, то есть поступают, а, может быть там с интернета, или родственники пересылают и живут, отдыхают, скорее всего по туристической визе или, в общем, я не знаю, я не стал расспрашивать, потому что, ну, английского нету, а расспрашивать, лезть людям в душу тоже не хочется. Сейчас я перекурил, кнопочка в туалет у меня сходит и мы поедем уже, как я и сказал. Более цивилизованный район, где, ну, извините, он сейчас поднимают шлагба, загоняет своих в скорее свои в палатки. А сейчас или займут бунгало, или в палатке будут жить, то есть на пляже, прям спустятся и на пляже будут жить. Поэтому, кто хочет, я говорю, приезжайте, заселяйтесь, отдыхайте, наслаждайтесь. но все. Поехали дальше. Дебятишки, девчонки и мальчишки, честно даже не знаю, кто поставил на карте вот это, что обзорная площадка. Во-первых, машину припарковать негде. То есть здесь непонятно с правой стороны от меня, да, а с левой стороны уже все какой-то маленький обрывчик. Вида вообще никакого нет. Но ну, может быть когда солнечная погода, вид какой-то есть прекрасный. А так. Я говорю, машину припарковать негде То есть здесь даже вот в плане разъехать Если будет встречная машина Проблематично будет Поэтому Туда на пляж съездить Можно, вот я сейчас уже обратно возвращаюсь В принципе, все Мы здесь посмотрели Единственное, у нас два водопада Но из такой погоды я даже туда не поеду Я их отмечу на карте Так, чтобы у вас было понимание Где я не побывал И все, поехали Солнечный район острова Качанга. Так, ну что, девчонки, мальчишки, а также их родители, бабушки и дедушки, даже на острове Качанке есть а, храм а, российский. А, он называется храм преподобного а, Сергия Радонежского. А, кто хочет, мы ну, я заходить не буду вам, мне это не интересно. Если у вас есть желание, можете посетить этот храм. Ну и сделать свои дела, какие там нужно делать. В общем, точку тоже поставлю на этот храм. Так что, кто будет на качанге, ходите, смотрите. Ну, и дальше. А вы со мной. Поехали. Ну что, девчонки, здесь вот девчонки и мальчишки. Здесь вот еще один водопадик. Но это такое искусственный сделали. А, видать, выше надо подниматься. Но выше я не пойду уже, потому что машину пришлось оставить внизу на стоянке А идти сколько и куда А, ну вот он, ватерфул, Это куда-то наверх надо подниматься По указателям Еда, дринька, можно поспать, то есть здесь отдохнуть Сейчас посмотрим, что здесь есть интересное Работают они здесь, не работают ну, на машине сюда можно проехать Ну, была бы своя машина, конечно Я бы поехал, было бы не жалко но Машина чужая Поэтому Ехать Так, Ватерфул 200 метров Только вот в какую сторону Непонятно Прямо Ватерфул. Ну вот, 40 бат с, одно, с одной персоной но никак не 200 бат как мне там пытались на том э, водопаде зарядить, что 200 бат, для... давай плати и иди смотри водопад. Да нахер ты нужен за 200 бат. Вот, 40 бат. С 8 утра до 5 вечера работает. Поэтому, ребят, таких хитро выебанных тайцев прям, дружок, давай, иди гуляй. Ну, пока что-то нету тайцев, я не вижу. Если что, на обратном пути отдадим. Ну, а если не отдадим, 200 метров до водопада... Ну, пойдемте погуляемся что, девчонки и мальчишки, я вот добрался Ну, там еще нужно подниматься, ну, я бы не сказал, что оно стоит того Ну, пойдемте проверим все-таки, попробуем еще пройти чуть-чуть Что я могу сказать по данному водопаду? Его можно посетить, но надо забираться далеко, он не такой большой Есть маленькие эти перепады Так что за 40 бат, в принципе, можно но лучше бесплатно, куда я первый раз поднимался так что батарейка у меня уже все сейчас мне надо найти кафе где-нибудь пересесть зарядить батарею загрузить материал на компьютер и потихонечку начать монтировать видео чтобы сегодня вы уже его посмотрели но мы сейчас возвращаемся к машине к стоянке и видим искать кафе потому что время уже 11 час пора бы и позавтракать <coughs> ну пойдемте еще маленький плюс тайцы молодцы где а, трудные места вот именно забираться на булыжники на камни там в горку а, натянули веревки чтобы можно было удобно ну, то есть держаться а, удобно было подниматься наверх также и спускаться, поэтому ну водопад можно посетить за 40 бат еще раз повторюсь на так лучше бесплатно, где я был первый раз. Я просто на самом потом посмотрел карту, я не дошел. Там можно было а, подняться какую-то деревню. Но я до нее так и не добрался. Не знаю, что-то у меня не хватило порыва. Так, ну что, возвращаемся и едем. А, в общем, девчонки и мальчишки, погода у нас только ухудшается. Не знаю, как сегодня пляжи смотреть. Потому что завтра мне, по идее, надо уже уезжать с Качанга. У меня другие планы на съемку. Если завтра погода будет, все-таки постараюсь поснимать. Потому что сейчас тоже до водопада дошел. Но дождик мешает вести съемку. И сейчас начинается прилив. Поэтому сейчас как бы снимать тоже не вариант. Надо, когда уже будет полный прилив, смотреть воду. Все так далека, все чисто, хорошо, красиво. Как этот пляж называется, не помню. Потом посмотрю на, на карте и обязательно поставлю точку на название этого пляжа. Ну все, поехали дальше.